Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. И я с удовольствием продолжаю свой рассказ о чемпионах мира по шахматам. Сегодня мы поговорим о седьмом чемпионе мира Василии Васильевиче Смыслове. Василий Васильевич совершил настоящий спортивный подвиг. Ведь, чтобы завоевать шахматную корону, ему пришлось выигрывать претендентский цикл дважды. А тогда каждый претендентский цикл длился три года. Со своей первой попытки в 1954 году Смыслову выиграть у Ботвинника не удалось. Их матч на первенство мира завершился в ничью, а по действующим тогда правилам чемпион мира оставлял за собой это звание в случае ничейного исхода. Поэтому Смыслов совершил второй круг, вторую попытку, вновь отобрался и в 1957 году в своем втором матче на первенство мира на сей раз одолел Михаила Моисеевича Батвиника, став таким образом седьмым чемпионом мира по шахматам. К сожалению, на троне он оставался недолго, так как Ботвинник воспользовался своим правом на матч-реванш и в 1958 году взял верх, вернув себе шахматную корону. Однако, несмотря на то, что Смыслов проиграл Ботвиннику в 1958 году, он вошел в шахматную историю необычным, удивительным долголетием. Ведь спустя много-много лет после своих матчей на перец мира с Ботвиником, Смыслов играл в финальном матче претендентов в 1983 году и уступил. Гарри Каспарову, будущему чемпиону мира по шахматам. О творчестве и жизненном пути Василия Васильевича Смыслова мы говорили в марте 2021 года в эфире, специальном эфире, посвященном его столетию. Я очень рекомендую к просмотру этот эфир. Мне удалось пообщаться с многими современниками Смыслова, с теми людьми, кто имел такую а, радость, а, общаться со Смысловым по жизни, с теми, кто может назваться его учениками, кто рос на его творчестве, с последователями, можно сказать, этого великого шахматиста. Ну и, конечно, конечно мы слушали, не только говорили о шахматном творчестве Смыслова, но и вспоминали его музыкальное творчество. Ведь Смыслов обладал прекрасным баритоном и в какой-то момент его шахматная карьера была под вопросом, так как он раздумывал, продолжать ли играть в шахматы, либо продолжить свою карьеру оперного певца и выступать на сцене. Ну а сегодня, сегодня у нас лишь небольшой экскурс такая. Блиц-видеокарточка о седьмом чемпионе мира. И настал момент поговорить о шахматном творчестве. Для этого видео я выбрала партию Василия Васильевича Смыслова с Сэмюэлем Решевским, которую он сыграл в 1948 году в матч-турнире. Смыслов играет белыми, Решевский играет черными. И на доске, на доске, следующая позиция. Не так просто будет Ответить на вопрос, не зная эту партию, какой дебют был разыгран в этой партии. Потому что хочется сказать, что была разыграна сицилианская защита. Какой-то вариант Найдерфа. Но на самом деле это была испанская партия. И ход белых. У белых два слона. У черных, как мы видим, неудачное положение фигур. Ладья на А8 и конь на b 8 пока еще не готовы не играют. Только что черные сыграли конь b8 в надежде сделать ход конь d7 и затем вывести ладью, но время в шахматах очень важно. А преимущество двух слонов состоит в том, как в шутку часто говорят, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Состоит в том, что одного из слонов можно в какой-то момент выгодно разменять. И смыслов Решает, что этот момент вот в этой позиции. И настал. Слон Е6 следует ход. Не такой очевидный, достаточно сложный ход, потому что белые меняют своего красавца-слона. Зачем? Затем, чтобы как раз подчеркнуть неудачное положение этих фигур и слабость пешки D6. Ферзь H4 следует второй точный ход. Вновь предложение размена. И выясняется, что на Ферзь H4 последует GH и у черных. Проблемы с пешкой d6, а когда упадет пешка d6, упадет и пешка e6, и e5. Поэтому черные на h4 не взяли, ферзь d7, но на их беду ферзи все равно меняются после ферзь d8. И что же произошло? Белые разменяли две пары фигур, и позиция черных стала безнадежной. Почему? Все по той же причине, что пешку на d6 не удается удержать. На конь c6 последует слон b6 и поле d8 под контролем, а значит следующий ход будет ладья бьет d6, взятие пешки. В партии черные попытались пойти конь d7 и активизировать коня, разменять пешки d и e, но проблема в том, что после ладья бьет d6, в случае конь бьет e4, белые побьют на e6 и вновь, да, вновь у черных много-много слабостей. Слон бьет е5, последует. И ладья е7 с дальнейшим. И пешки на же 7 и b7 тоже, скорее всего, будут проиграны. В партии последовал ладья c8. Слон b6. Конь а4. Попытались черные затеять контр-игру на ферзьевом фланге. Конь бьет b2. Ладья бьет е5. Но тут проблема опять же в том, что после ладья c3 следует слон d4. И белый слон очень сильно стоит. И атакуют как пунт g7, так и коня и ладью на большой диагонали. После отступления ладьи следует ладья и 7 И вновь мы видим, что пешки на седьмом ряду, скорее всего, потеряются. Поэтому черные попытались перейти в ладейник. Потому что, как мы знаем, ладейные эншпиля часто э, заканчиваются в ничью, несмотря на материальное преимущество одной из сторон. Но в этом случае, в этом ладейном эншпиле, несмотря на то, что у белых вот в этой позиции всего лишь одна лишняя пешка но эта пешка проходная к тому же она не одиноко стоящая проходная как пешка а она поддерживаема своей коллегой по линии f а также королем и вот этот пешечный массив белых а также король который очень быстро Входит в игру, помогая своей пешке двигаться вперед, а также одновременно он создает угрозы королю соперника, который в свою очередь замурован в этой клетке на королевском фланге. Ладья его отрезает по седьмому ряду, пешка сейчас пойдет на h5 и не даст королю активизироваться через пори g6, вот это все делает позицию черных абсолютно безнадежной. Смотрим, как все закончилось. Король g2, король... Фигура очень важная в эндшпиле, она должна идти вперед. А5, h 5, сильный ход, фиксирующий королевский фланг. А4, ладья а7, можно было поставить ладью э, сзади и на 8 Ну ладья а7 тоже достаточный ход для победы. К тому же не хочется снимать вот это напряжение с 7 горизонтали и выпускать короля э, вперед. Король же 8 g4, а 3 король g3, ладья e2. Ну, здесь очень важный ход. Белые, конечно, ни в коем случае не должны менять пешку e на пешку а. Король f3, ладья приходится возвращаться обратно. Ну и потихонечку король e3, черные не в силах ничего сделать, а белые усиливают позицию на королевском фланге. Защитили они пешкой свою пешку и убрали пешку c 2 И затем король подходит все ближе к королю черных. Е5, король же 8 было сыграно в партии, король Е8 ход тоже не помогал, потому что белые играли король Ф5, но ладья Ф1 били на А2, ладья f 3 король Е6. И вот, вот в чем проблема, посмотрите на разницу в положении королей. Угрожает мат, черным приходится ходить король d 8 но тогда после ладья А7 они теряют пешку же 7 и белые должны победить. После король же 8 Вариант похожий. Король f5 сыграл смыслов. Ладья f1, ладья a2, ладья f3 и король же 6. Вновь мы видим эту разницу в расположении королей. Вновь неприятная угроза ладья a8 и ладья a7. Король f8 ходят черные. Тогда ладья a8 шах. Самая техничная. Король e7 ладья а7, и ввиду того, что теряется пешка g7, с ней пешка g6, и затем одна из белых пешек да пройдет ферзи, черные сдались. Вот такой вот симпатичный, изящный пример. Без жертв в шахматах порой можно выиграть простыми ходами, простыми относительно разменами, и смыслов это часто доказывал. Недаром его называли интуитивным игроком, недаром отмечали его врожденное чувство гармонии, которое позволило ему так долго и так успешно бороться за шахматную корону. Порой в простоте он находил и показывал всю силу шахматных ходов. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Как и всегда, жду ваших комментариев с вашими любимыми партиями седьмого чемпиона мира по шахматам. Ну, и жду в следующей серии где мы поговорим о восьмом чемпионе мира. Не болейте, играйте в шахматы. До скорых встреч!